Я решил поменять масло в редукторах. Вот здесь отсюда я слил масло, сейчас он пустой. Отсюда залью специальный шприц. Есть у нас специальным шприцем залью. Потом шприц тоже покажу. Это у нас редуктор передний. Вот это отсюда сливается масло с коробки, а заливать масло, чтобы то ступило, то то и гайки надо до того болта, надо вот это открутить. Вот и опустить его. А так тяжело будет. Может получится, но очень. Да, показать тоже не получится тяжело. Ну, откройте пока, потом покажем. Дальше. Но ну, здесь чуть протекает. Конечно, машина тоже не новая. Старая машина, поэтому протекает. Остальные нужды, которые от него зависят, он выполняет. Это ничего, это мелочь. Дальше. Вот здесь у нас второй редуктор идет. Вот слив. Вот откуда заливают редуктор уход открутить надо их имеется специальный шестигранник вот такой вот этим шестигранником открутим их вот. дальше пошли задний мост задний мост тоже вот слив идет и идет у нас вот залив вот это откручиваем заливаем а этот откручиваем, выливаем сливаем На эти моменты тоже зафиксирую потом как буду сливать все Сейчас надо открыть нам доступ до коробки. И какое масло будем заливать, тоже покажу. Доступ открою, опуши его и дальше покажем, какое масло будем заливать и что будем сливать. Открутим эту гайку, чтобы с слить масло. Вот, сливаем. второе масло она какая-то мутная чтобы залить масло легче было чтобы сюда доступ был я хотел вот его убрать открутил все винтики винты хотел убрать не получилось ну, не стал заморачиваться оказывается у меня был вот такой ключ хороший старый ключ Этим можно спокойно его открутить. А шприцом достанем. Шприц есть хороший шприц. Шприцом можно будет достать. Это масло тоже какое-то мутное. то Надо было уже давно менять. И мало масла еще здесь. Сейчас сольем с этого редуктора. Сперва все солью, потом начнем наливать. Этот тоже открутим сейчас. Вначале тяжело было очень. Я при помощи трубы открутил его, а так не получалось его откручивать. Все, вот, открутили. Сейчас поставим сюда этот тоже тазик и сольем. А этот, наверное... А пока пускай сливается. Здесь тоже походу мало, наверное, у нас этого масла. Больше, чем других. в других. Тех вообще можно сказать мало было. В коробке мало было масла. И, а ну, здесь-то не протекает, а в коробке с коробки протекает масло и туда тоже протекает масло здесь не протекает, поэтому здесь осталось оказывается масло вот у нас специальный такой шприц вот здесь откручивается специально мелкая резьба вот это вытягивает сюда вот эту черную штуку вытягивает туда пальцы ставят, палец заливаем отсюда масло и опять таки закручиваем его Сейчас попробую открутить одной рукой, неудобно его откручивать. А вот. Вот такой шпиц у нас. Вот. Манжет стоит. И вот так заталкивает масло специально для этого, который шприц. Все снимать одной рукой тяжело. Вот этот уже испачкал, сейчас почищу. Вот столько заливаем масло, шприц и сверху закроем. И вот отсюда эти заталкиваем. Потихоньку вот так заливаем. Вот сюда. это тяжело одной рукой снимать. Я в другом месте еще покажу. Вот сюда в раздатку залил масло. Здесь э, почти 5 шприцев залил. Вот видите, выливается. Там немножко осталось, чтобы далить шприцы. Вот это уже полная. Раздатка уже полная. Его закрутить надо и все. Вот сюда в коробку я залил э, где-то пять с половиной шприца. Сейчас осталось вот в эту раздатку еще залить. Вот открыл верхний верхнее отверстие, открыл, нижний закрыл. Вот залил 4 шприца. Вот. Проливает. Видите, уже проливает. Сейчас возьмем его тоже закроем. Вот эти масла вот это масло зиг 80 в 90 я залил в коробку передач и а этот лукл трансмиссионный тоже 80 в 90 залил в раздатке чем это по рекомендации специалистов это масло, сказали, намного лучше, чем трансмиссионное, поэтому решил залить зик в коробку, а в раздатке вот это.